Здравствуйте, мои подписчики и зрители, с вами снова Стали. Я так подумал, знаете, что мне хочется прям играть и играть в ФЕС, что, наверное, мы его пройдем полностью. Потому же я буду выкладывать что-нибудь другое, потому ну, что очень хочется мне закончить уже с этой игрой. Поэтому побежали дальше. Так, давайте вспомним, что я хотел сделать в прошлом выпуске. Значит, па -па -па -па -па -па -па. давайте по порядку проходить локации, в которых осталось еще что-то неоткрытое. И первое, у нас значит, на выходить из зоны. Блин, далеко переться, но придется. Значит, сейчас возвращаемся в центр. Если бы я только мог расшифровать то, что здесь написано, было бы замечательно. Возможно, кстати, что этот секрет связан. Ну, блин. А нет! Так, вот что значат эти камни. Эти камни значат, что что-то есть, на что я могу посмотреть. Наверное, наверное, да, наверное, так оно и есть. Итак, наши любимые шифры. Вот эти шифры я люблю. Итак, код мы получили. Давайте им воспользуемся. Влево прыжок. Вправо, вверх, вниз. Влево, вправо прыжок. Нет. Значит, наоборот. А как наоборот? Так, еще раз пробуем. Прыжок. Поворот. Нет. Прыжок. Поворот. Поворот. Вверх. Вниз. Поворот. Прыжок. Поворот. Что не так? Прыжок. Влево, вправо. Вверх, вниз. Поворот, прыжок, поворот. Хм. Что-то я делаю не так определенно. Вообще не понимаю. Вот серьезно. Итак, данный секрет разгадан. Отлично. Можно возвращаться в локацию с деревянным домиком. Я вижу, и я вижу, я вижу. Я очень надеюсь, что я записал все правильно. Поехали. Вправо. Поворот. Влево. Поворот. Влево. Вверх. Вниз. Вверх. Я записал все правильно и умный. Выходят эти столбики всего лишь обозначают место, где появятся синие кубы. Окей, я не против. Сейчас пора сходить в зону с дверьми. Я не знаю, как это работает, но это работает. Я перемещаюсь сюда. Так, значит, идем в центр. Вот это. Надеюсь, там не будет грозы. Да, здесь нет грозы. Итак, поехали. Смотрим на эту комнату. Вот на эту сторону. Здесь. 3, 1, 1, 1, 2. Начнем с такого ориентира. Значит. Ага, это четвертая сторона. Значит, нам нужна сторона, где есть в первой строке 4 двери, а во второй 3. Вот это, по-моему, она. Значит... А -а -а... Да, это она И нам нужно вот в эту дверь Вот в эту, вот в эту дверь нам нужно. Так. Смотрим дальше Следующее, что нам нужно Это вот это Значит, 2-1-1-1-3 Вот эта сторона нам нужна И дверь нам нужна Как ни странно, вот эта Дальше Третья Нам нужна 3, 1, 1, 1, 1 Вот это, по-моему Да, и войти нам нужно в четвертую дверь В четвертую или? В третью дверь, вот в эту Так, и последняя сторона. Да, боже, нет, откройте мне инвентарь. Последняя сторона это вот это. Нам нужно 3, 1, 1, 1, 2. Вот это, по-моему. Да. Нам нужна вот эта дверь. Неужели я где-то что-то сделал неправильно? Я неправильно интерпретировал числа. Вот я дурень. Вот, теперь я понял. Значит, теперь мне нужна вот в вот эту дверь. Теперь мне нужна вот эта дверь. страшно, мне, блядь, страшно, я чувствую, я чувствую космос, каким хером ты космос чувствуешь? А, то есть мне плыть нужно до сундучка. Что, серьезно? <связано> мне страшно туда плыть, знаете? Я лучше буду смотреть в камеру, а не на монитор, потому что мне реально страшно. Мне не нравятся такие уровни. Они, они странные даже для Феза, понимаете? Даже для Феза это странно. Это, это пугает. Боже <связано> мой. Неужели это, это артефакт череп? Да, это артефакт череп. Ты нашел древний артефакт. Неприятно. Так что легенды были правы. Они приходили сюда. Хренологист. Отличное достижение. Окей. И толк от этого артефакта. Возможно, он что-то открывает, но черт его знает. Кстати, учитывая то, что у меня оченьил самой вращатель, я научился, кстати, открывать книгу. Те самые буквы, которые нам показывались в книге только что. Но... до да этого -да, артефакта особой пользы нет. Собственно, как и от этого. А, да. Он только показывает, что... Э, один... Точнее... 6. Э, пять... Один... Равно... 10 Чё, блин? А, это 6, то есть 1 плюс 2 плюс 3, 6, 5, 1, 4, 6, 5, 1, 4, 10. Что этот артефакт значит непонятно. Но, вот артефакт том... Действительно полезен, сколько вот когда я научился Его открывать, здесь Да что Здесь есть страницы То есть на них что-то написано И люди эти, эти страницы дешифровывали не тратили на эту кучу времени, блин самое что интересное Что-то дальше я не могу пролистать Открываются только вот эти восемь страниц. Что ж, я не настолько упоротый, чтобы заниматься разгадыванием. полетели команды отсюда. Мне очень интересно, конечно, где я смогу применить этот чертов череп. Надеюсь, я это узнаю. Что ж. Там было видно насквозь. Что ж, это, эта загадка разгадана. И у меня ушло, на у почти целый вопрос. Следующая загадка, которая у меня... А-а-а! Так, следующая загадка, которая наиболее близка, это загадка с собой. Значит, нам нужно вернуться в основную комнату и найти проход к совету. Возможно, там я смогу что-то еще узнать. И да, кстати, выходит, все-таки могу осматриваться, пока нахожусь в режиме 3D. Ну, увы, заглянуть за спину Саве никак не получается. Точнее, за голову ей. Как же все сложно. Непонятно. Ну, блин, мне так не хочется читать какие-то гайды, чтобы понять эту фигню. Все, мне надоело это, Сава. Я схожу куда-нибудь еще. Я задолбался крутиться вокруг нее. Возможно, я потом до допру, что с ней надо делать. Так. Так, возвращаемся в нашу горячелюбимую пещеру с водопадом. Где она? Вот она. Вот сюда нам нужно. Так, лучше отсюда я прыгаю. Наша горячо любимая пещера с водопадом. значится. В общем... Некоторое время мне потребовалось, чтобы понять, как проходит эта чертова головоломка с бомбой. Реально, я не думал, что я такой тупой. Но, видимо, так оно и есть. Вот так она проходится, ребятки. Нужно было просто повертеть мир. Угу. Остался последний кубик. Ребята, последний желтый кубик. Который, кстати, даже не помню. Ну, увы, мне это больше не нужно, поскольку я научился летать. Что знаете, немножко утомляет меня уже <свы> это прохождение, да, да. Я, конечно, тут сижу, откинувшись на стульчик, так расслабившись и все такое. Ну да ладно. Итак. Что я. Почему я вообще вернулся в эту комнату? Что какое у меня предположение есть? На монтаже одной серии, когда я был в этой комнате, я заметил, что на фоне поочередно проигрывается небольшое дребезжание то в левом, то в правом канале. И, они, и их определенное количество, и блин. Вот вы еще мы сейчас можете сами. Вы сами, может, их слышали, пока я молчал. Но я не знаю, что именно нужно делать. Вертеть мир в том направлении, в котором они мне. Кстати, у меня, кажется, работают эти крестовины. <с> <плод> <плод> Действительно, нужно было вертеть мир, стоя на ней. Офигеть. <плод> а, ну, это, это радует. Это радует, потому что я теперь могу открыть оставшиеся. Странно, но почему-то разрывы в пространстве не исчезли. Ага, потому что здесь секрет не разгадан. А почему секрет не разгадан? Потому что я дурак. И ни разу не смотрел на пирс в очках. А на пирсе так вот написан. Окей. Okay. Посмотрим, прокатит ли это. Вниз. Поворот. Вниз. Поворот. Вниз. Поворот. Поворот. Вниз. Вот здесь все правильно. Просто еще разок прожал ту же самую комбинацию и в этот раз сработал. Ле логика. Так, почему-то разломы не исчезли, но зато зона стала золотой. Золотой, золотой, золотой, золотой. Сколько мне там осталось? Всего-то 7 кубов. Что ж, скоро мы тебя заглянем. Я надеюсь... Я, я, над... я над... Что ж. Как бы я не хотел поиграть еще, Увы, у меня времени не так уж и много, поэтому этот выпуск мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь, с вами был Стали, увидимся в следующем выпуске, всем пока.